Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». Мы с вами находимся в преддверии главного христианского праздника – Рождества Христова. 6 января на ужин, в святой вечер, необходимо подать 12 вкусных блюд, такие как кутья, узвар, винегрет, вареньки с картошкой, овощное рагу и другие. А в само Рождество, 7 января, можно подавать на стол уже искоромные традиционные рождественские блюда. В этом видео вы узнаете, как приготовить главное рождественское блюдо – гуся с яблоками. И приготовим мы его в пиве. Для его приготовления нам понадобится гусь 2,5 кг, 3 яблока средних размеров, для соуса майонез 200 граммов крепкая аджика, 3 чайные ложки, чеснок 5-6 зубчиков, соль и перец по вкусу, 1,5 литра пива. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Приготовление начинаем 6 января. Начинаем с того, что готовим соус, которым будем смазывать гуся. Для этого смешиваем майонез, аджику и выдавливаем туда чеснок. Затем натираем гуся солью перцем, закладываем внутрь яблоки, порезанные кусочками, а сверху щедро смазываем приготовленным соусом. Потом заворачиваем его в фольгу и выносим на холод до следующего дня. 7 января разворачиваем, кладем в удобную емкость и заливаем пивом. Емкость закрываем крышкой и ставим в духовку, Часа на два при температуре 240 градусов. Потом снимаем крышку. Открываем и оставляем в духовке до румяной корочки, не забывая периодически поливать сверху соусом. На это уйдет еще часа-два. Подаем на блюде празднично украсив к рождественскому ужину. Желаю вам приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.